В этом выпуске мы расскажем о мини-погрузчиках компании, некоторые из которых теперь собираются в России и адаптированы для отечественного рынка. Друзья, сейчас мы с вами поговорим про мини-погрузчики Кейс, и никто лучше не расскажет, чем мой собеседник Валентин. Приветствую вас. Да, Здравствуйте, меня зовут Валентин, я руководитель отдела продуктового маркетинга компании CNH в России. Понял. Мини-погрузчики. Мини-погрузчики с бортовым поворотом. Все правильно. Здесь мы сейчас как раз видим две машины. Это колесное исполнение и, и гусеничное. гусеничное для слабонесущих грунтов, либо для каких-то благоустройств, для работ на благоустройстве, Совершенно коммунальной верно. службы и так далее, да. чтобы не портить землю, газон и так далее. Изначально все модели у нас идут, то есть производим мы их уже порядка 60 лет, производство у нас в США, но вот с прошлого года мы три модели начали производить в России. Локализовали производство, производства, да? Частичная локализация, крупноузловая сборка в России, да. Конкретно вот модели СВ-185, уже вот эта 185Б, она собрана в набережных Челнах. Колесные, самая распространенная Машина, форма, форм-фактор. Я вижу, здесь сразу есть переходная плита, наверное, да? А нет, здесь быстросъем. Нет, здесь механический быстросъем, да. вот его видно, да? Вот, вот, вот, движением хоть тут, хоть из кабины он не Механический быстросъем да. и огромное количество брс с выводами да. на функции, которые могут сюда подключаться. Я правильно понимаю, что вот это вот высокий поток идет? приходит он еще и делится да здесь может на два 2 а, но на самом деле здесь получается да вот если с этой стороны посмотреть то есть вот это вот низкий поток просто тут как бы два разных разъема они вот объединены то есть можно это это он подал его и ага. он его забирает да ага. вот это низкий поток а это высокий поток и это розетка еще электрическая угу. то есть ну спектр навесного оборудования совершенно ну, огромен да а, да, то есть мы машины э, конфигурируем либо просто со стандартным потоком, либо со стандартным и высоким. И еще есть третья опция, это не на всех моделях, но ну, от 250 и выше, да, угу. это еще есть сверхмощный поток. Сверхмощный есть, поток для каких-то фрез, наверное, да? Да, для каких-то усили... ну, инструментов, требующих большей, большей, большей мощности. Да. Да. Как у нас э, формируется название модели, СВ, да? ну, вот буква С у нас означает, что это колесный, В, угу. что э, стрела вертикальная. То есть у нас есть модели либо с буквой R, где стрела радиальная, угу. есть с буквой В. Радиально это сбоку? А, нет, у нас она это, радиально, это имеется в виду только геометрия подъема стрелы. То есть, понял, вот вертикальная. Понял. Если клиент берет машину для того, чтобы в основном куда-то грузить, наверх, там, угу. или в самосвал, то а, кромка а, отвала она будет идти вертикально вдоль, вдоль вертикальной Понял. поверхности. Вот так вот, чтобы... Да, и если это будет радиальное, такие машины, как правило, берут там, где не столько грузить, сколько вот что-то толкать, пихать угу. там и так далее, да то, в принципе, это не критично, она будет чуть-чуть подешевле, но при подъеме у нее движение геометрическое по, будет по идти радиусу. Такое, да, по радиусу. Идти, да. Ну, понял. Вот. Да. Ну и 185 – это выражение в футах без, фунтах без нуля, то есть это если разделить на 0,45, то вот мы как раз получим 840 кг. это уже да. А «Б»? «Б» – это у нас серия, которая вышла на рынок в девятнадцатом году. То есть Раньше было просто «СВ-185», теперь «СВ-185Б». Наши инженеры не сидят сложа руки, да? то есть они постоянно собирают голос клиентов модификация. Да, модификация. Была улучшена эргономика кабины внутри, там сделали более эргономичными кнопки, переключатели и так далее. Тю, ну, нет, нет. особенность? Смотрите, конструктивная особенность расположения двигателей на мини-погрузчиках кейс. Продольная машины, да? Угу. Что нам это дает? Во-первых, ну, наши инженеры считают, что таким образом лучшая развесовка машины. Машина угу. маленькая, естественно, она чувствительна там, к перекосу да. центра масс, центра нагрузок. Да. Угу. Здесь стоит двигатель исключительно по центру. Второй момент, на валу двигателя мы ставим то, что называется дальше трансмиссии, угу. ну, в нашем случае, так как здесь гидростатика, это гидравлический насос. Понял. Гидравлический насос, соответственно, у нас не приводится никаким неременным, ни не ни цепным приводом, то есть нет дополнительного... Сразу прямое идет, да, да, без, потери... Это повышение, да, без потери и меньше, мощности. Меньше узлов, которые могут износиться да. или порваться. Да, да. Совершенно то верно. есть это больше к надежности. история. И, и надежность, и повышение КПД. То есть нет ремня, который отбирает часть энергии. Да? Плюс э, привод э, вентилятора, он идет прямой, получается. Да. Не, не нужно ну, ставить тоже никаких передач, да, Тоже без всяких передач. Да, да. Да, ну это да, это конечно... Ну, вот. То есть здесь комплектация. И второй момент, еще третий момент, как результат, да, когда мы поставили таким образом гидронасос, то цепные передачи гидромоторов они у нас э, разведены по бокам машины, и у нас нету никаких э, э, туннелей в кабине. Угу. То есть, соответственно, опять же, машина маленькая, каждый Кубический сантиметр пространства очень важно mm -hmm. для оператора, который mm -hmm. там сидит 80 8-10 часов. У него ноги довольно просторные. Но там в кабине вы посмотрите, сами сядете. Вы, в принципе, но мы, не мы все должны проверить на себя. Да. Понятно. Да. А, когда мы перевели а, сборку в набережные Челны, вот такая модель у нас шла на колесах десятых, сейчас они стоят здесь 12 -е. То есть То повыше есть... профиль стал, да? Да, и плюс еще увеличилась немножечко скорость. Да, и профиль повыше, но опять же, так как это теперь исключительно для России продукт. Но одна из особенностей именно. Мини-погрузчиков кейс это колесная база. А, Ключевой момент это устойчивость, устойчивость машины во время ее работы, угу. что опять же влияет на производительность. да. То есть У нас главная цель, чтобы наш клиент зарабатывал себе деньги. Поэтому инженеры стараются сконструировать машины так, чтобы купив, вложив сюда деньги, да, их деньги вернулись обратно максимально быстро. Говоря про две модели мини-погрузчиков, наверное, нужно разделить их сферу применяемости, потому что э, колеса и гусеница, понятно, что это сделано для чего-то. Да, ну, естественно, колесные это больше для города, скажем так, там, где есть асфальт, ну uh -huh. и какое-то похоже на него покрытие, да, и где важна скорость э, работы, то есть в основном это в каких-то инфраструктурных э, городских проектах. Я объектах. из Питера, и честно, э, извиняюсь, в Суперби, э, часто вижу работу в внутренних дворах, колодцах, где никакой другой... Экскаватор Совершенно подъехать верно. не да, сможет, да, подвести да. щебень, крошку, там да. что-то разровнять да. в очень-очень ограниченных пространствах. Совершенно угу. верно. И также я добавлю: что ну, эта техника также используется в сельскохозяйственной отрасли. Фермеры у нас покупают. И вот здесь начинается граница, когда возникает. Когда исчезает асфальт mm -hmm. и возникают какие-то мягкие слабые грунты, то тогда уже требуется гусеничный. Опять же, это горы Кавказа, это Уральские горы, это все что, ну не все что, но ну, то есть довольно большие территории за Уралом, где опять начинаются какие-то слабонесущие грунты. Mm -hmm. Но там требуется кому-то делать какую-то мелкую работу, да? То здесь в этих во всех случаях уже нужно выбирать гусеничный э, мини-погрузчик которые тоже пользуются спросом у нас. Есть... И насколько я понимаю, вот модели на гусеничном ходу, они идут уже более мощные, да? Или есть тоже Совершенно верно. Они более мощные, потому что ну, подразумевается, что это немножечко уже более экстремально работы. Продвинутая да. Также касательно отличий э, гусеничного от колесного, э, если говорить про управление джойстиками, ну джойстики и там, и там, но э, конкретно на SV185 сейчас джойстик механический. Угу. По заказу мы можем его поставить да, с электрогидравлическим угу. приводом. А здесь э, на гусеничных мы ставим сразу с электрогидравлическим приводом джойстики. А, и еще одна особенность в этом приводе, что можно переключать, там на панели есть кнопка, можно переключать схему Стандарта работы управления, э, стандартов э, управления. Да. Понял, то есть под любую руку э, можно не переучивать спокойно. Как, как удобнее, да, оператор. То да. есть электрогидравлическая, да. она более, скажем так, э, удобная, что ли, да, более вариативная, Бо наверное. Более дружелюбно да. к э, оператору, оператору, да, да, да. все да. Ну и да. нужно понимать, что, скорее всего, отклик будет э, тоже получше. Да. Более тонкие нивелирные да. работы можно да. делать с помощью этого. Так, ну что, давайте оценим. Оп, Это мини-техника. И нужно понимать, что форматы здесь соответственно мини. О, сразу говорит, он почувствовал меня по весу. То есть я все-таки чего-то довешу. Что мы видим здесь? Кстати говоря, очень интересно, я себя ощущаю, вот, вот конкретно в этой модели, потому что в миниках сидел бывало, ощущаю себя э, почему-то в кабине вертолета. Вот такое ощущение, потому что много боковых всяких штучек, или даже самолета ближе к этому, очень большое, большое зеркало заднего вида, или, ну да, наверное, это больше к заднему виду, кстати говоря, первый раз вижу такое огромное зеркало. Можно навести марафет. <смех> вот. Но самое главное здесь не это. Огромное обилие возможных опций и уже предустановленных. Хотя нужно сказать про эту конкретную модель, друзья, что это ну, такой бюджетный вариант. То есть здесь мы видим все, выведена, выведена панель приборов, состояние всех узлов и агрегатов, наличие жидкостей, наличие топлива, температуры. И, соответственно... Органа управления. Наша любимая черепашка-зайчик. Вот здесь, кстати, бегунок. Это, видимо, тот самый черепашка-зайчик. Более... Правильно я понимаю? Это регулирует, регулирует количество оборотов и тем самым регулирует скорость либо мощность гидравлики и ее производительность. Здесь очень интересно выведено управление на джойстик, опять же, переключение режимов для ускорения и для, ну, скажем так, я бы сказал, эргономика, то есть для того, чтобы ты мог быстро контролировать, переключаться между режимами, ты можешь выбрать там зайчик, черепашка, все быстро, не надо никаких переключений никуда. Здесь однажды выбрал количество оборотов, сколько тебе надо, и здесь там переключаешься. Но э -э, здесь, кстати говоря, нет ключей, да? Да, без Заметьте, друзья, это бесключевая машина, заводится без ключа. Здесь установлен очень интересный индустриальный радиоприемник, он, кстати говоря, резиненные кнопки явно там воды пыли непроницаемы. То есть э, уже стоит специально, видите, даже heavy-duty написано. Это значит, что э, этот приемник рассчитан на работу в сверхзапыленных условиях. Здесь очень интересный э, разъем AUX, Смотрите, как сделано. да, То есть, все прям вот в лучших традициях. Э, э, Телефонов, которые противозащиты ударные здесь наверное больше защиты идет от влаги от пыли Друзья, важным замечанием нужно дополнить то, что вся техника кейс, которая ну, скажем так, рассчитана на работу в условиях пыли оборудована системой повышенного давления в салоне плюс 50 пасхалей это значит, что по идее чтобы пыль сюда не попадала система работает с избытком по давлению тем самым выдувая возможные, то есть она через возможные щели, воздух наоборот выходит. А воздух попадает в кабину через фильтра, поэтому оператор, здесь работая с закрытыми форточками, он защищен больше от пыли, чем тот оператор, у которых этой системы не стоит. Плюс еще важный момент, вот хотела обратить внимание, это особенность. У нас решетка стоит снаружи. Угу. Здесь часто идут споры, что вот снаружи ее мыть как бы, да, вот это стекло. Но а, несколько моментов. Во-первых, машина снаружи моется сейчас на всех стройках там кирхером, да, это очень легко и элементарно делается. Второй момент – маленькая кабина любой такой машины, изнутри есть легкое отпотевание. Вот когда возникает отпотевание, вот тогда действительно оператору будет очень тяжело вот так пальчиком каждую ящеечку. да? И третье, самое главное, если вдруг не дай боже прилетает какой-то камень, он здесь прилетает в решетку, а не в стекло. Да. То есть решетка, стекло изнутри, соответственно, ну, ее цель как бы первая защищать оператора и защищать как бы, саму машину. В том да? числе и стекло, да. А, даже если у вас нету керхера там или какого-то инструмента помыть чтобы вот эту э, снять решетку вам нужно отпустить всего лишь один вот этот вот э, и фиксатор. она выезжает и вот по этим рельсам она выдвигается а -а -а. все то есть тут делов на копейку на самом деле да